Uh, добрый день добрый вечер не знаю у кого какое сейчас время uh, с вами Skykay или как там меня назвать я не знаю короче вот так вот меня звать по таким псевдоним я пишусь uh, сегодня я вам расскажу что и как я вообще делаю файлки можете мои треки послушать на саундклоуде uh, вот тут вот, конечно, небольшой успех у меня тут имеет скачивание и прослушивание, но ладно, пишу я для себя и как мне нравится. Сначала посоветую скачать библиотеки со звуками, их очень много в интернете, они в открытом доступе, пользуюсь я всегда разными, но обычно люблю что-нибудь басистое. Берем бас... Сразу кик кик выбрали. Потом давайте возьмем клап. Клап возьмем, Снэр. хай хайхэт какие-нибудь ну для начала просто подготовим из чего будем писать краш можно так давайте томбы какие-нибудь сделаем что-то на пандемию. пишу я обычно но ну, нас 30 130 хватит Пишем сначала все тут мелодию, ну вот как по счету будет это все нормально, в принципе должна быть что это краши их через 8 поставим, только их убавим, ну томбы, 4, давайте их сделаем пофиг в каком порядке Их тоже убавим, чтобы их было плохо слышно Прям вот у меня беда иногда такая У меня Он проигрывает Несколько кругов, короче Один тот же звук И получается, что у меня по несколько снейров Я вот так вот делаю И исправляю эту проблему давайте запишем хай-хеты. хай, хай я обычно пилю настолько. Тут у меня стоит один к Сделаем их вот так вот. Че, ну, можно, короче, добавить какой-нибудь, пофигу, звук, у меня их мало, очень плагинов этих Пользуюсь иногда FM8, а так Nexus вообще люблю Мелодии у меня не всегда бывает, получается, писать Ну, короче, бит мы уже умеем Можно его разнообразить там ну, клонируем. Например, вот сюда и тут. Например, два кика сделаем. Нет, чуть не там. Вот, вот так вот можно разнообразить свой трек, там можно вообще очень ему всяких штук еще понаделать, там, типа снеров вот Ну или что-то наподобие Я так до примера показал, сейчас не чисто не занимаюсь проектом, а по времени у меня очень мало выходит этого всего. Поменяем на какой-нибудь сраный звук другой. Пойдет. Напишем что-то типа наподобие. Пользуюсь горячими клавишами, так как это удобно. Сейчас я зажимаю Ctrl-B. Если кто не знает, это когда вот выделено красный, он копирует такое же, также и тут это делается вот Ctrl B она скопировалась ничего все нормально так что-нибудь давайте с этим придумаем чё нибудь так поэкспериментируем чуть-чуть. У меня, как всегда, получается какая-нибудь кислота. Треки вообще, на самом деле, получается у меня довольно редко хорошие. Бас Brothers я писал. Был как-то мистер Яковл. Давайте послушаем, разберем какой нибудь из примеров. Тут я пользуюсь nexus да он долго грузится вот тут у меня даже эффект какие то есть против фильтр М -м, у меня тут кики snare, хай-хеты, клапы тайпы эти всякие, это ревербовские хай краши чё это, пад Пьянг какой-то. Вот тут еще какой-то пьянг. Ну я его даже не использовал, но пофигу. основные, что можно сделать тут еще можно как-то мастеринг делать, но я в это никогда в жизни не вникал <coughs> на мастеринг у меня на очень мало треков выходит там ну, есть какие-нибудь фильтры обычные а так на каждый канал можете делать свой мастеринг вот у меня 44 вот, фрутифильтр фильтр стоит это вот он, когда убавляется такой звук переходящий в общем Спасибо за просмотр. Подписывайтесь. По пожеланию могу еще что-то показать, если вам что-то еще интересно. Всем спасибо, до свидания. С вами был.